Похоже, что процесс уже начался, друг Рейна. Свет Зелнага не чтобы угрыз от нашего врага. Нас ждет тяжелая битва. Надеюсь, ты к ней готов. Я надеюсь тоже. Выполняем. Похоже, что последнюю или не совсем последнюю миссию, но сейчас узнаем. Пусть остатки моей эссенции даруют тебе силу. Эта сила столь велика. Используй ее против темных прислужников. Yeah. Yeah. Yeah. <coughs> Вооружён, я бахер. Чтобы выиграть для Сары достаточно времени, <coughs> нам нужно основательно укрепиться. Надеюсь, вы готовы. Готов. Мои воины продержатся так долго, как только смогут. Нашей королеве ничто не должно угрожать uh -huh. Нифига, там кристаллов минералов. приходит Недостаточно минералов Понял Недостаточно минералов готов <свят> Недостаточно минералов Папа, выкладывай. Точнее. я уже зарыдал. Призыв готов. Не даст. Бегомар! <как> К тому навешать! Вы пришли, чтобы умереть. Что это, черт подери, было? ОМОН посылает против нас своих слуг. Но если потребуется, я смогу использовать новую силу, чтобы остановить их. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, ну сейчас мне уже точно не ее помощь. То есть тут к тому же нету да, таких войск, когда это этого были будет уже несложно брать дорогие вооружен и опасен база атакована недостаточно ну да вообще не было проблем Недостаточно минералов. Выкладывай. Эй! Недостаточно минералов. Есть работёнка. А! прочь дороги! СМ готов. Кому навешать? Недостаточно минералов. Недостаточно готов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Требуется. На Есть. Кому Недостаточно минералов. Ну да, теперь конечно гораздо легче видно, что минералов. вот ну, они до сих пор нас не атакуют, хотя я уже блин тут понастроил дофигище всего на своей базе. На союзников, конечно, базе ничего не построил, почти что. Но это не меняет факта, что не так что сложно будет походу. <плодинга> Джим, если ты ничего не сделаешь, загары и артанис долго не продержатся. помоги иначе мне придется применить силу. Демона станет закончив превращение. Все не забывайте. Я тоже когда-то возьмешься. Так, что мне надо арсенал? Кого Недостаточно недостаточно База атакована. Готов. База атакована. <связывается> <связывается> База атакована. Придется задействовать, походу. Или нет? Хотя нет, походу. Все равно не надо будет задействовать ее силы. завершена. Улучшение завершено. Требуется. База аналога. Все, уже пришло. что происходит прости дороги выкладывай что такое там да, у меня правда ничего нету да Сара рядом с нами появился <coughs> а гигант пустоты думаю он находился <coughs> на тебя так что давай используй свою силу пощады не буду они кстати не ремонтируются да <связь> Здесь что ты не Да ну что ли 400 давайте-ка еще вызываем Кому <связь> Так, надо тогда казармой сейчас улучшить. Кто на Новенького? Понял. Высылайте подмогу! Ой, как это? Черт, все, разломали одну. Одну казарму разломали. Одни, один бункер. Один, так, рабочий а застрял. <с> <с> Похоже, эти мерзавцы от нас не отвяжутся. А разве они должны? Упорство – важное качество воина. Да я не об этом. А, не важно. сам себя закрыл да убрать здесь нельзя строить требуется дополнительные хранилища Кто она новенького? так ну а бункер убрать не получится да можно демонтировать но ну, а смысл он пускай стоит будет ремонтировать по жизненному к нам движется множество врагов. Нужна помощь. Так, я думаю. Требуются дополнительные хранилища. Я думаю, я думаю. Я думаю. Требуются дополнительные... Здесь нельзя С трудовым подвигом готово. Мощь Уроса течет сквозь меня. Но я пока получила только половину эссенции. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение, если я, я бомбе, это могу стоять? Против Нет, коммуна. не могу остаться здесь. Буду. Передача будет приостановлена. Я должна быть осторожной. Так, я понял. Еще один гигант пустоты. Позаботься о нем, пока он не нанес слишком много вреда. <ква> Я враги! Штаб я услышал! Назад, Атаку! Давай, удиви меня! Видеосвязь установлена. Говори, Атаку! Гром... Тут у меня, в принципе, все нормально, я думаю. Вооружен и опасен! Так точно! Сюда надо еще резко переснать. Есть тропотенки. Зачитинг. Амуд отправляет на нас огромную армию. Мне понадобится помощь для Украины. Глана Новенького! На марше! Что ты думаешь? Отбой! Место мало! База! Рассказывайте. Штаб.. Так, он осторожен. Амун шлет против тебя огромное войско Есть ли Пускай шлет. Есть... Угу. Что происходит? Вооружен и опасен. База атакована. Наши СССР атакованы. Можно было бы, хотя не знаю смысл, и есть. Центр поставить ради того, чтобы построить батолку уже. Моя королева! Нас атакуют гиганты пустоты! Да что же! Идет связь у Штарокера. Пристройка завершена. Покатились! А? Владис! Буди. Приказывайте! На нашу королеву напали! Твоя королева слушает. Ворота не опасна. Пошло, поехало. Провожающие, покиньте салон. Голиаф, если смысл от него, вообще не знаю. Можно было бы Тора, потому что все равно у меня сейчас дофигища ресурс. Можно было бы позволить быть. Полить, Что я сделал? Здесь нельзя строить! Здесь нельзя строить! А? Ого! А -а -а -а. Сверхурочки! Весь космос будто в моих руках. Агару и Артаниса скоро нападут. Защити их, Джим. Ей нельзя доверить. В силу Зелнага. Вы сами знаете это. Давайте сюда, наверное, Торов пришли. Сюда просто рабочих. <кười> рабочих. Маринов маринах обычно. просто что медик зашел ёпт мать, да. офигеть не носит вообще Нет, Шик-эссен атакован. Аза атакован был. Все, куда насильственный? Ой. А что бы этого пузырька ты не мог назвать? Атакован. Матри... Денегинты продолжают появляться. От них надо избавиться. Банк на марше! Полный вперед! Будет лево! За другом враги! Ма что бы это ни стало! Рига получает много урона! Мацуани атакована! База атакована. Да иди Чего ты, строй, ёк твою мать. ч он делать, я ему показал строительку. База атакована. Посылайте ботовую. Кому навешать. Кстати, ботовка ботовая довольно быстро строится. На меня. База атакована. Я думал, он будет дольше стрелять вызываю Вызывал, Сейчас, правда, уже бесполезно, наверное, будет, потому что и так уже все почти закончилось. все свои войска. Вот сюда, с вами База атакована. Готова. Я впитала почти всю эссенцию Зелмага. Для меня была честью служить тебе, моя королева. Рой теперь твой, Загара. Помни мои уроки. Да. Время пришло. С исходом нашей эссенции грядет новая эра. Бесконечный цикл подошел к завершению. 极致。